Россия готовится к строительству подлодок пятого поколения. Началось техническое переоснащение АО «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие», входит ВОСК, в Северодвинске, Архангельская область, которая позволит строить на заводе не только АПЛ пятого поколения. Об этом 19 марта рассказал Тазген директор предприятия Михаил Будниченко. Он отметил, что выход на новый технический уровень даст возможность верфи решать глобальные задачи. Севмыш, как одно из крупнейших судостроительных предприятий России, сможет создавать различную морскую технику, укрепляя обороноспособность страны, а также повышая ее экономический и технологический потенциал. Все работы по переоснащению проводятся без остановки действующих мощностей. В ближайшее время там собираются внедрить блочно-модульный метод строительства АПЛ. Это позволит повысить качество работ и снизить трудоемкость процесса за счет сборки корпуса АПЛ из крупных блок-модулей высокой степени готовности, что приведет к сокращению стапельного периода строительства АПЛ на 18 месяцев. Кроме того, в процессе реконструкции в 2022 году Севмаш построит батапорт двухкамерного сухого дока проекта 1418 на Мурманском 35-м судоремонтном заводе, филиал центра судоремонта «Звездочка», где будет проходить ремонт таврка «Адмирал Кузнецов» проекта 1143,5. Батапорт предназначен для отделения камеры реконструируемого сухого дока от внешней акватории. Его длина составит 77,5 метра, ширина 13,5 метра, высота около 21 метра, а расчетный срок службы не менее 35 лет. Также Севмашу предстоит большая работа по замене 40-летнего плавдока Сухана, который используется при выводе АПЛ из Эллинга и их спуске на воду. Что касается самих АПЛ, кто в составе ВМФ РФ несут службу 5 атомоходов проектов 955 дробь 955а Юрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах, князь Владимир и князь Олег. 5 АПЛ, генералисимус Суворов, император Александр Третий, князь Пожарский, Дмитрий Донской и князь Потемкин находятся на верфи в разной степени готовности. Всем спасибо за просмотр.